Сегодня в известном рок-клубе Галим и Левый Движ, кавер на Сектор Газа, Дайкиш. Подписывайся на канал. С уважухой, Макс Саныч.